Смотрим дом в Адлере. Парковочное место на несколько машин под большим железобетонным навесом, опорные стены по периметру участка и ровная территория. Перед домом большая терраса на фасадную сторону. Теперь заходим. Помещение свободной планировки. Инженерка под санузел рядом с лестницей. Напротив выход на террасу с видом на море. Теперь второй этаж. Помещение такой же формы с шестью световыми точками. Одна из них это большое окно на видовую сторону. В доме можно обустроить мансардный этаж. Площадь дома 168 квадратных метров на 4,5 сотках земли. Вода, электроэнергия и канализация центральные. Звоните!